Тем, кто прошел Афганистан, хочу я выразить почтение. Афганский каждый ветеран достоин только уважения. Вы долго с честью воевали, и, наконец, пришла пора, когда фанфары заиграли, и возвратились вы. Ура! Увы, не все смогли вернуться. Забрал Афган наших ребят. Не дай Господь вновь окунуться потомкам нашим в этот ад». Попреки мнению большинства, выводить отдельные части советских войск из Афганистана начали еще в 1979 году, то есть сразу же после их ввода. Первыми в Союз отправили группы спецназа «Гром» и «Зенит». Именно они осуществляли непосредственный захват дворца афганского правителя Амина. Интересно, что председатель КГБ Юрий Андропов специально для этой операции выделил свой самолет. И хотя на родине бойцов встречались с почестями, всем им сразу же приказали забыть о проведенной операции. Остальную группировку войск планировалось вывести в 1980 году, но эта дата затянулась. Ее неоднократно переносили, пока 14 апреля 1988 года не было подписано соглашение между СССР и США об урегулировании афганского конфликта. Руководство Республики Афганистан во главе с Наджибулой всячески пыталось оттянуть срок вывода войск. Кабули хорошо понимали, что вопреки договоренности помощь маджахедам со стороны США и Пакистана будет тайно продолжаться. А в этой ситуации без поддержки советских войск режиму суждено существовать недолго. Поэтому параллельно с выводом войск, первый этап которого начался 15 мая 1988 года, Велась ускоренная подготовка афганских военных специалистов. Были созданы склады с трехмесячным запасом боеприпасов и другим военным имуществом в ключевых районах и на заставах. Кроме того, отдельные части 40-й армии продолжали воевать. А с территории СССР авиация наносила ракетные удары по Маджихи. В это же время возникла идея ставить в Афганистане несколько тысяч добровольцев из состава 40-й армии. Это предложение выдвинул Эдуард Шеварнадзе. До тот момент министр иностранных дел. Он часто встречался с Неджабулой, и, вероятно, именно опасения последнего заставили министра предложить на обсуждение правительству план афганского лидера. Наджибула требовал, чтобы на территории Афганистана остались 12 тысяч добровольцев. Они должны были охранять международный аэропорт Кабула и центральные автодороги. Но военные к такому плану отнеслись отрицательно. Во-первых, они понимали что эти меры будут малоэффективны и могут привести к неоправданной гибели советских солдат. Во-вторых, не вызывали доверия у военных предложения МИДа по оплате службы добровольцев. Предполагалось, что из-за ежемесячно офицеры будут получать 5000 рублей, а солдаты до 1000, что по тем временам деньги были очень большие. В-третьих, контингент должен состоять как минимум из 30 тысяч человек. Вся эта неопределенность заставила генерала Варенникова до принятия окончательного решения приостановить уже начавшийся второй этап вывода войск. Обстановка могла стать угрожающей, ведь территорию Афганистана уже покинули более 50 тысяч советских солдат и офицеров. В такой неопределенной ситуации оставшимися силами пришлось бы отбивать важные объекты у маджахедов с большими потерями. Пауза длилась более 10 дней и только 27 января 1989 года здравый смысл возобладал, и было принято решение никаких войск в Афганистане не оставлять. Мало кто знает, но войска выводились не только через узбекское местечко Термес, а и через Кушку над Лжикской границей, но все телерепортажи потом показывали только вывод через Термес. Процедуру вывода когда главнокомандующий едет не впереди колонны, а замыкает ее, предложил сам генерал Громов. Министр Язов не в восторге был от этой идеи, но и запрета не дал. Кстати, оказавшись на советской стороне, Громов посмотрел в Афганистан и негромко, но четко произнес несколько фраз, которые, к сожалению, повторить нельзя. А потом добавил, обратившись к корреспондентам, что за его спиной не осталось ни одного военнослужащего сороковой армии, хотя солдат, находившийся в плену или пропавший без вести, насчитывалось еще около 287 человек. Как ни странно, 40-ю армию в Союзе боялись. Вероятно, в какой-то мере это было связано с политической обстановкой в стране, но в большей степени с тем, что 40 являлась самой боеспособной из соединения СССР. Весь личный состав армии от солдата до генерала имел боевой опыт в современной войны, чем не мог похвастаться в нашей стране больше никто. Поэтому и боялись ее не только бывшие противники. По мере того, как армия возвращалась, ее расформировали, разбрасывая на отдельные батальоны и полки. Просьбы командующего к министру обороны и президенту о том, чтобы сохранили хотя бы название армии, так и остались без ответа. Сороковая армия прекратила свое существование, а ее командующего генерала Громова назначили командующим Киевским округом, куда он срочно отбыл уже 18 февраля, через три дня после вывода войск. Можно с уверенностью сказать, что 15 февраля это всего лишь условно символическая дата. Еще три года наши военные, в основном летчики и технические специалисты, находились на территории Афганистана. Дело в том, что наши военные запасы, оставленные 40-й армией, уже подходили к концу, и решено было наладить воздушный мост СССР-Афганистан, с помощью которого осуществлялись военные поставки. Потом было принято решение увеличить военную и гуманитарную помощь. Министерство обороны сформировало 4 колонны по 100 машин КАМАЗов каждый для отправки грузов в Афганистан. За штурвалами перегруженной военной техники Транспорт самолетов и за рулями машин, которые непрерывно обстреливались манджихедами, находились советские добровольцы. Случалось так, что они погибали. Заканчивая этот небольшой обзор, хотелось бы напомнить официальную статистику наших потерь. Советская армия 14 427 человек. КГБ 576 человек. В том числе 514 военнослужащих по погром войск. МВД 28 человек. Итого 15 031 человек. Вот такую цену заплатил наш народ за войну, которую сегодня стараются истоптать в грязи. Все мои просчеты и недочеты, ваши мысли и соображения прошу оставлять в комментариях. Благодарю за внимание.